Главное событие недели – ингрессия Солнца в знак Тельца, 20 апреля в 5 утра 25 минут. С этого дня фон событий резко меняется. В ближайший месяц люди становятся рассудительнее, спокойнее реагируют на все, что происходит вокруг. Начинается период финансовой стабилизации. В социально-экономическом секторе наблюдается прогресс. 24 апреля напряжение Меркурий-Сатурн. Техника ломается, допускаются ошибки.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 Бывающая луна в Скорпионе соединяется с южным узлом, поднимает кармические темы. Многие почувствуют сильное влияние рода на свою жизнь. Для всех из нас жизнь складывается из кармы, отношений с родителями, опыта настоящей жизни и родовых программ. У кого-то последние проявлены явно, кто-то может их и не замечать. Но, как бы там ни было, у всех нас есть предки со своими судьбами, часто трагическими, особенно если учесть реалии прошлого столетия. Мы получаем в наследство не только цвет глаз и мудрость, но также и боль, и деструктивные сценарии. В результате человек может сталкиваться в собственной жизни с проблемами, которые идут именно по роду. Бесплодие, болезни, сложные отношения с противоположным полом, с детьми. От силы рода зависит социальный успех, личная жизнь, благосостояние и жизненные сценарии. С 15 апреля 2022 года по 9 января 2023 года негативная кармическая точка «Черная луна» движется по знаку Зодиака Рак активизирует все эти темы рекомендую посмотреть видео ссылка в закрепленном комментарии кто хочет получить индивидуальную консультацию разобраться с кармическими вопросами обращайтесь с помощью лунной астрологии можно глубоко изучить вопрос разобраться с родовыми программами найти способы устранить кармические блоки вторник 19 апреля убывающая луна в стрельце в напряжении с марсом и венерой в этот день внешнее отражает внутреннее. Уделяйте внимание нюансам. Для партнерских отношений, любви, романтики время неблагоприятное. Хотя в зависимости от вашего внутреннего мира этот день может стать счастливым или напряженным. Все, что происходит с человеком в этот день является отражением его сущности. Полезно заглянуть внутрь себя и найти там основу своих взглядов и действий. Изменив свои реакции на внешний мир, можно преобразить свою жизнь. Избегайте выяснения взаимоотношений, спокойно и обстоятельно работайте, решайте простые финансовые вопросы, отложите важные дела. Будьте внимательны к происходящему и прислушивайтесь к тому, что вам говорят люди. В первую половину дня желательно быть на чеку и не вступать в конфликты ни по какому поводу. Возможны провокации. Проявляйте гибкость и нестандартность в общении с людьми. Среда, 20 апреля. Убывающая Луна в Стрельце в гармоничном аспекте с Сатурном, в напряжении с Юпитером и Нептуном. Будьте осторожны со словами и действиями, так как легко спровоцировать конфликтную ситуацию. Особенно с вышестоящими или людьми старшими по возрасту. Старайтесь меньше контактировать с начальством. Только по необходимости в отношении коллег соблюдайте нейтралитет. Солнце вошло в знак Тельца в 5 утра 25 минут. Очень ресурсный день. Повышается активность и жизнерадостность. Достигается стабильность и порядок, если прикладываются усилия и выполняется конструктивная, целенаправленная работа. Просыпается интерес к общественной деятельности. В этот день, благодаря терпению и трудолюбию, можно добиться покровительства начальства и ожидать поддержки спонсоров. Руководителям, работодателям стоит обратить внимание на сотрудников, а также на недостатки производства, использовать конструктивную критику, искать пути решения вместе с партнерами, коллегами, сотрудниками. В этот день можно разрабатывать стратегию улучшения производства. Четверг, 21 апреля. Убывающая луна в Козероге в гармоничном аспекте с Солнцем и Марсом. Пора отбросить все сомнения и сбросить старой жизни плед. Благоприятный день. Время освобождения от долгов и тяжелых состояний. Разум и рациональность выше эмоций и чувств. Начинается возрождение после трудностей. Враг слабеет. Желательно быть в обществе единомышленников. Их мнение поможет намногое открыть глаза. Коллективный труд, совместное решение вопросов. Но при этом важно не расслабляться. Будьте внимательны к существующей ситуации. И при необходимости проявляйте решение, решительные действия. Взаимодействуйте вместе со, со своими друзьями, единомышленниками. Хорошо удается планирование и важные дела. Удачное время для выполнения работ, требующих точности, строгих математических расчетов и четкого выполнения инструкций. Благоприятное время для начала поездок, путешествий и командировок. Подходящий день для начала похудения диеты. Пятница, 22 апреля, убывающая луна в Козероге в гармоничных аспектах с Ураном, Венерой, Меркурием, Нептуном, Юпитером. Ресурсный и благоприятный день. Время детоксикации от всяческого негатива. Звездный час для людей, занимающих активную социальную позицию. Сегодня удается сделать многое и сразу. Получить интересные предложения. В работе возможна помощь единомышленников. Это день дружбы и единения людей. Хорошее время для логистики, перевозки грузов, а также для тех, кто занимается продажей различных средств передвижения. У людей проявляются такие качества, как ответственность, практичность, чувство долга, соблюдаются нормы и правила. Не особо удачное время для людей творчества. Выяснение отношений, романтические свидания и празднества лучше отложить на другие дни. Суббота, 23 апреля. Убывающая луна в Водолее с 9.16 по киевскому времени. До этого с 6 часов 52 минут период луны без курса в Козероге. Напряжение светил, то есть луны с солнцем, требует духовного и творческого обновления. День мудрости и созидания. Желательно посвятить время обучению, хорошо заниматься самообразованием, работать с информацией. Если посвятить этот день учебе, повышать свой уровень знаний, можно продвинуться как за годы усердного труда. Приходит осознание, что ответственное совместное творчество, стремление к духовной общности с другими людьми является фундаментом личностного развития, залогом успеха в жизни. День может принести очень странные и необычные знакомства с оригинальными людьми. Не удивляйтесь быстрой смене ситуации, старайтесь не идеализировать своего партнера на любовные отношения оказывает влияние мнение друзей воскресенье 24 апреля убывающая луна в водолее в напряжении с ураном управителем этого знака энергии энергии дня сложные может привести к конфликтам и проявлению агрессии при неумелом поведении и в разговоре Пробуждается интерес ко всему новому, в голову приходят неожиданные идеи. Если действовать целенаправленно в одиночку, то сила Луны может помочь осуществить самые сложные планы. День перестроек позволяет выявить причины сложности и устранить их. Но любое дело, любая хорошая идея может раз, разбиться о техническую неграмотность.